Добрый день, дорогие мои телезрители! Я вновь вас приветствую на телеканале Универ ТВ. И у нас сегодня вновь очередной, очередной выпуск передачи «Татар Хистеры». Я с большим удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Он у нас уже не первый раз в студии. Это известный арабист, востоковед, доктор философских наук, заведующий э, кафедры Казанского филиала Российской Академии правосудия. Юзеев, профессор Юзеев Айдар Нилович. Здравствуйте, Айдар Нилович. Добрый день. Добрый день. Я очень рад вас uh, видеть у нас uh, на передаче. Mm, в одной из последних передач мы с вами подняли очень важную тему, которая... Я бы сказал, сыграла стратегическую роль и формирование татарской нации и в целом общественной мысли. Мы с вами говорили о раннем этапе татарского просветительства. Затронули творчество Курсави, Маржаниев, Фаисхану во многих других выдающихся представителей вот именно первой волны татарских просветителей. И мне бы хотелось сегодня эту тему продолжить и поговорить. А второй волне татарских просветителей. У меня в связи с этим первый вопрос. Вот Что общего между первой волной татарского просветительства и второй? Вот я хочу напомнить, что так называемая первая волна татарского просветительства — это вторая половина XIX века. Самые значительные имена, которые мы с вами и разбирали на прошлой передаче, это Хусаин Фаисхан. Шагабдин, Марджани и Каюм Насыри вот эти три столпа а, просветительства. И уже в это время просветительство шло параллельно с религиозным реформаторством. Если в творчестве Марджани религиозное реформаторство и просветительство они составляли своеобразный синкретизм, а то в творчестве Файсхана и Насыри мы можем выделить религиозный этап, не реформаторский, подчеркиваю, а религиозный, как первый, и просветительский этап. Вот вторая волна просветительства приходится на конец XIX – начало XX века. Это как бы золотой век татарского национального движения, поскольку в связи с царским манифестом 905 -го года были разрешены и книгопечатание, и образование различных общественных организаций. И все с этим связанное. И вот вторая волна просветительства, так называемая, это прежде всего это Фахарддин, Муса Беги, и самый зрелый — это Габдула Тукай. Да, зрелые просветительства. Это вот три столпа. Вот там три столпа, и здесь три столпа просветительства. Вот, Айдар у меня в связи с этим вопрос. Я впервые в ваших публикациях, ну, в принципе, я тоже придерживаюсь этой точки зрения, особо хочу это подчеркнуть, но впервые в ваших публикациях и сегодня впервые публично было сказано, что Гаптилла Тукай принадлежит вот именно ко второй волне, как один из выдающихся представителей татарского просветительства. Раньше об этом мы не писали и не говорили. Да? В чем его вклад в татарское ну, просветительство? Да, он можно сказать, что это зрелое просветительство. Если uh -huh. мы говорим о просветительстве второй волны, это творчество Фахреддина, это тоже своеобразный... Вот вы говорили, в чем, чем отличается первая волна от второй. Прежде всего, вторая волна — это Синкретизм реформаторско-просветительское направление, да, вот характерно. То есть вот, допустим в творчестве Фахреддина религиозно-реформаторские религиозно взгляды они переплетаются с просветительскими. Иногда даже если мы смотрим на всю историю, как обычно религиозное реформаторство предшествует просветительству. А здесь может быть в творчестве во взглядах в мировоззрении Фахридина просветительские взгляды могут выйти на первый план его творчество Иногда, наоборот, религиозный реформатор. То есть вот синкретизм — это вот тогда, когда реформаторские идеи переплетаются с просветительскими. А в творчестве «Беги» здесь больший акцент на, религи на религиозное реформаторство, хотя просветительство тоже присутствует. А вот зрелый, если мы говорим о зрелом этапе, когда вот Просветительство в чистом виде, просветительство, которое э, похоже на русское просветительство, на просветительство Белинского, Добролюбова или на м, французское просветительство как образец просветительства, как классический образец просветительства, это дедро, лимитри Руссо и так далее, да, то здесь это, конечно, зрелые этапы, это как раз Габдула Тукай. Который... А можно ли сказать, что э, Галимжан Боруди тоже относится вот к этой блестящей плеяде просветителей второй волны татарского просветительства? Галимжан Баруди это все-таки больше, наверное, он реформатор, да, ну и просветитель uh -huh. тоже, да, uh -huh. но он, он все-таки заня... он мало занимался публицистической деятельностью, то есть научной деятельностью, да, мы почти... У него, не было, да, у него не было возможности писать, потому uh -huh. что он больше занимался общественной деятельностью. А как общественный деятель, это, конечно, реформатор, реформатор религии. Если бы, у него, если бы он прожил большую жизнь, не случилось так, что вот на общественной деятельности он, к сожалению, умер, uh -huh. то я думаю, что это, он бы, конечно, был автором многих просветительских работ, да, о которых, к сожалению, мы сейчас не имеем. Просто жизнь его рано прервалась. Но это, это просветитель-реформатор, да, конечно. Это просветитель, который продолжил э, деятельность Марджани. Вот Марджани, мы когда говорили, синкретизм, это прежде всего реформаторство и просветительство. Боруди то же самое. Но ведь э, еще раз всегда обращаюсь к Марджани, Считается, что Марджани не оставил учеников, что мало, мало последователей. Но вот с изучением его творчества и последующих, последующих мыслителей, я вижу, что он оказал вообще исключительное влияние на последующую мысль. Взять Боруди. Боруди был, на, когда познакомился с ним когда уже ему было много лет и он его знал приходил к Марджани, и он конечно оказывал на него воздействие он был на смертном одре и он был одним из тех кому завещал Морджани заниматься вот наследием своим и так далее он оказал значительное влияние если смотреть на Фахруддина, Фахридин, прочитав книгу Мрджани Назуру Тырхак, он сначала прочитал возражение на Назуру Тырхак, а потом прочитал саму, Назур саму книгу Назуру Тырхак. Она оказала на него, он очень изумился, очень большое воздействие, и он поехал навстречу с Мрджани. И он его увидел, они договорились, что он придет к нему на урок, но марджани отвлекли. И так оказалось, что он потом уже не смог приехать в Фахриддин. И он всегда писал, что Марджани для него это своеобразный светоч тоже. И вот так, если смотреть, и беги то же самое. Вот я беги, мы сегодня будем говорить о а муса-беги. Казалось бы, никаких связей. У Фахриддин видел. Боруди видел, Беги не видел Марджани, Но если мы возьмем его творчество, то оно находится под сильным влиянием Марджани, Под сильным влиянием. Ну, это да. И поэтому, вот вы представьте, они не были учениками, а его творчество оказало сильнейшее воздействие на последующие мысли. Вот эти три фигуры, о которых мы упоминали, Тукай, он написал шехаб Хазрат Оду, да, угу. где восхвалял Морджани, считал его одним из величайших продуктов татарской нации, который оказал воздействие на последующую мысль и так далее. Целая Ода была. Мурджани здесь, конечно, тот столб, на котором а, вот последующее просветительство и реформаторство а, а, опиралось на его наследие. И оно не только опиралось, оно и продолжило. Можно ли сказать, что вот творчество вот этой блестящей плеяды татарских просветителей, реформаторов? Mm -hmm. Это ренессанс татарской культуры, ренессанс Татарского просветительства конца 19-начала 20 ну, века? Ну, это скорее не ренессанс, а золотая эпоха, я бы сказал. Mm -hmm. Золотая эпоха татарской общественно-философской мысли. Вообще, вот если мы возьмем общественно-философию, вообще философии это есть квинтенциация духовной культуры, об этом Гегер сказал. То есть, mm -hmm. если духовный брать, философия это наиболее важнейшая часть, которая сконцентрировала в себе все духовное, все культурное, все, все то, что присуще татарской культуре. Да? И вот философия с этой точки зрения, если мы берем начало XX века, то она татарская общественно-философская общественно -философская мысль занимала одно из ведущих среди тюркских народов и развивалась в нескольких направлениях. Это прежде всего, вот, как мы сегодня говорим, это религиозное реформаторство, просветительство. На начале 20 века появилось еще одно направление либерализм. Да, мы сейчас об этом поговорим чуть попозже. Мне бы хотелось еще э, все-таки уточнить. Да. Вот когда мы говорим о Галимжам Бурудии когда мы говорим о Габдула и когда мы подчеркиваем как раз вот очень многокомпонентность их творческого наследия и просветительства, и реформаторства. Я хотел бы здесь затронуть еще одну проблему. Это проблема конструирования тарской нации. Мы в прошлой передаче говорили, что Отцом татарской нации в этом смысле является Марджани. Вот насколько новая волна татарских просветителей понимали и осознавали необходимость конструирования новой нации, я даже сказал бы политической нации. Вот какую роль здесь сыграли представители татарского просветительства? Да, вот этногенез мы уже говорили, что Шейхаб Хазрат — это вот родоначальник этногенеза татарского народа, да, и он построил свою конструкцию. Это гунны, булгары татары, мы не должны отказываться от этого. Риза Фахреддин продолжил э, идеи Марджани по этногенезу татарского народа, поскольку Марджани выступал э, за то, что гуны вот своеобразная цепочка гуны, булгары, там золотая орда татары, то Фахридин то же самое, то есть э, гуны, булгары, э, вот золотая орда, и э, татары, казалось бы, но у, у него, казалось, схожие, схожие, э, схожие концепции, концепции. С, с марджани, но гуны-булгары — да, а потом он говорит, морджани же тоже... Татары – это те, которые, значит, впереди монгольского войска шли там и наш зря нам дали имя Татары, хотя в научной литературе Татары применял только крымским uh -huh. Маржани. Но сам говорил, нельзя отказываться от этнонима Татары, потому что он вот считал, что это уже вошло в кровь под татарского народа, да, вот сам этноним. С этой точки зрения Фахридин он придерживался этого, но вот период того, когда татары получили вот это самое название, он от него отрекся. Он татар только приписывал монголам, да, монголов, когда писал в своих произведениях, а сам использовал булгары, да, булгары и казанские тюрки. То есть вот он э, от этнонима татары, поскольку оно не научное, он считал, как и марджани. Uh -huh. Но марджани говорил о том, что мы должны отставить. Этот uh -huh. нет. Он говорил, что мы казанские тюрки. Но при этом он активно пропагандировал историю Золотой Орды. Его самое, наверное, из известных исторических трудов — это хана Золотой Орды. То есть ну. пропаганда истории Золотой Орды у него стояла достаточно на одном из таких ведущих научных э, приоритетов. Но здесь вот я внимательно, э, насколько мне это было возможным, смотрел э, его публикации. Э, э, на самом деле у него идентичность непонятна. Он себя и Татарином не называл, он себя и Башкиром не называл. У него идентичность все-таки была мусульманская или, вот, или тюркская? У него же э, труд есть, булгары и казанские тюрки, она uh -huh. так и называется. И сам uh -huh. он писал, что... То есть у него все-таки была тюркская идентичность? Да, я казанский тюрк. Uh -huh. Вот он сам предложил такую идентичность. Uh -huh. и, э, и, и понятно, что это имеется в виду казанский татарин. Uh -huh. и, uh -huh. и он везде писал, что он казанский тюрк, Хотя мы знаем, что башкиры приписывают его к башкирам, татары. Но, на мой взгляд, вот, как бы мы не смотрели на то, где он родился, как, то ли он принадлежал к сословию там, башкир к и так далее. Сословию. Да, к башкирскому сословию. Но ведь важно то, как сам оценивает себя мыслитель, да? он сам себя считал. Казанским тюркам. И вот что интересно, мне показалось, что он татарский народ, башкирский народ не делил. Он везде писал ⁇ Наш народ, наш народ, наш народ ⁇ К нему он причислял. И э, казанских татар, и башкир. У меня вот такое впечатление Нет, он, он, он башкир выделял. Выделял? Он, да, казанские uh -huh. тюры, башкиры, черемисы, uh -huh. uh -huh. э, финно-угры. Uh -huh. И, естественно, и булгар, он как маржани считал это, вот то, что пер, пер, пер, э, произошло от смешения булгар, тюрков э, и финно-угорских племен. Вот, ну, Татьяна смотрите, получается... В начале 20 века все-таки возникает достаточно серьезная, я бы сказал, и научная дискуссия, и общественная дискуссия внутри татарского социума. Да? А Тукай, как смотрел на эту проблему? Тукай, он да. очень интересно. Тукай, вот как зрелый просветитель в, в первый mm -hmm. период своей деятельности, который можно назвать до допросветительством mm -hmm. или можно назвать религиозный, религиозный этап его mm -hmm. э, мировоззрения. Он, он сам писал в это время на старотюрском, на тюркском языке. Да? вот Если мы посмотрим начальное его стихотворение, mm -hmm. это тюркский язык. Но когда уже с переездом в Казань, когда в его мировоззрении преобладают просветительские идеи, он выступает, он, он резко меняет язык своих произведений, и он выступает за татарский национальный язык, вот туантель, это, угу. это вот э, как бы да. это гимн татарского народа и он гимн говорит татарскому языку Да, татарскому языку именно татарскому если мы будем смотреть тукая раннего, там, тюркский язык, сложный, перемешанный с арабизмами, фарсизмами, то здесь вот чистый татарский язык, который превалирует в обиходной среде. Вот чисто татарский, да, это не язык Тарджимана, там, Гаспринского, да, да, да, да, да. тюркский, который пытался сделать тюркский язык для всех языков. Нет, это отдельный татарский язык, татарский национальный язык, и он всегда его воспевал. И говорил, что татарам необходимо изучать татарский язык. Через татарский язык мы можем приобщиться к русской и западной европейской культуре. То есть для него в самосознании, в поднятии самосознания татарского народа, татарский язык играл выдающую и сыграл выдающуюся роль. У меня сложилось такое впечатление что в процессе вот этих дискуссий, в процессе конструирования этничности татарской, э, идентичности татарской, э, наверное, с... большую роль, если не главную, <coughs> сыграли представители татарской литературы. Вот кроме Тукая, я бы здесь в один ряд поставил и который был сторонником, горячим сторонником именно татарской идентичности. И, э, на мой взгляд, э, вот как раз благодаря Участию в этих дискуссиях, таких э, живых, в то время классиков, признанных классиков, ну, да. несмотря на свою молодость, и Тукали, и Дартменда, как раз дискуссии по татарской идентичности, идентичности народа именно в виде татарской идентичности они как раз к этому времени и завершаются. Я прав? Да, естественно, и Ахмеров, там, и Габеши, uh -huh. Uh -huh. и многие, и Захир, Беги. Uh, тоже классик татарской литературы, они все писали об здесь Но я бы вот здесь еще хотел подчеркнуть один момент. Вот Муса-Беги, если мы сравниваем вот этих трех uh, Фахрдин, это uh, казанский тюрк то есть, ну, все равно, казанский татарин, uh -huh. да. Потом Тукай, uh, uh, это татарин. Вообще за Казань не родился. Да, татарин чистый, yeah. да, как бы за татарскую идею. Uh -huh. А Беги, он поскольку... Сам-то родился в Ростове-на-Дону, uh -huh. все время, значит, обучался и за границей, был и в Бухаре, и в Египте, и в Мекке, uh -huh. и, и в Индии. Uh -huh. В разных странах везде получил обучение, изучил языки, там хорошо знал арабский и так далее. Так вот, для него основное было не... Не, не идентичность татарского народа. Uh -huh. Он выступал, он выступал за, и, за мусульман. Для него не играло, не важно было. Он как мыслитель имел, э, полагал, что э, татары э, в Российской империи могут выжить только в союзе с другими мусульманами. То есть у него идентичность все-таки была, была больше религиозной. Да, он, он вообще татар, он, татары Башкиры, казахи. Это все мусульмане. Киргизы. Киргизы да. Все тюрки. Угу. Фактически мусульмане тюрки. Uh -huh. они, он, они все тюрки, и он, как один из организаторов uh -huh. вот этой партии Тифак Муслимин, он как раз выступал за, за ислам. Вот ислам должен быть тем объединяющим началом для всех народов. Мы не должны выделять. Должны, для, тюркских да. народов, uh -huh. для тюркских народов, именно для тюркских. которые их объединяет. И мы можем сохраниться как нация, только в, будучи мусульманами. Uh -huh. И поэтому здесь ничего нет. Он так полагал. Здесь он, он полагал, что не выживут татары отдельно. Мы только э, как в союзе с другими тюркскими народами, а они, а идеологией для него всегда служил То ислам, есть, можем выжить. можно ли сказать, что... А, вот? Новая волна татарского просветительства, мы говорим сейчас, именно от начала XX века отразила вот широту палитр взглядов да? и на пути татарского народа, на процесс формирования и конструирования нации, его будущего развития. И именно в этом отношении как раз вот эти имена татарских просветителей, они в целом и отражают вот то видение элиты татарской интеллектуальной элиты, научной элиты на будущее развитие татарской нации. можно так сказать? Ну да, конечно, этногенез, то есть вот особенность татарского просветительства, если мы возьмем, вообще сравниваем татарское просветительство вообще с просветительством, с европейским, то там космополитизм. У нас особенность, конечно, исходит из действительности. То есть для татар это важнейшим была проблема этногенеза. То есть мы должны себя сначала определить кто мы такие, что мы имеем свою историю и потом найти место э, в общей истории российской и поэтому конечно этногенез выходил на первое место и чтобы вот, вторая особенность тоже в отличие от э, европейского и русского это политическая особенность. То есть мы как можем себя обозначить в Российской империи? Мы можем обозначить себя как политическая нация, мы можем обозначить через, через какие-то структуры, да, через да. общественные организации. Мы да. должны бороться, мы должны за свои права. И поэтому здесь выходит вот политическая особенность татарского просветительства в начале XX века, это тоже отличает от раннего просветительства. То есть просветительства. это уже, по сути, третье направление? Общественно-политическая деятельность Нет, это, просветителей? Да, ну, это не направление, это особенность, да. потому что антропоцентризм, гуманизм — это все известные части, которые присущи. А да. особенность — это вот проблема этногенеза и политическая, политическая да. часть. Это особенность татарского просветительства. Да. И с этой точки зрения, конечно, можно говорить о том, и, и, и еще одна особенность. Мы сказали, татарское просветительство, оно синкретизм, оно связано с реформаторством. Но также в, не, в мировоззрении некоторых мыслителей э, вот реформаторско-просветительское направление сочетается с либеральной теологией. Это, прежде всего, Ильич, вот, по касается По либеральной Беги. идеологии, по да. политической деятельности, все-таки хотелось бы поговорить отдельно. Хорошо. А в оставшееся время я хотел бы с вами поговорить, немножко отойти от нашей темы. Mm -hmm. И сказать нашим дорогим телезрителям, что Айдарнич у нас член Союза писателей Республики Татарстан. Он известен не только как известный ученый, арабист, востоковед, философ, но и блестящий автор очень интересных книг. Прежде всего, это публицистика. У вас есть несколько интересных работ, которые я с большим удовольствием прочитал, на меня особое впечатление произвели вот эти заметки, сирийские заметки. Расскажите, пожалуйста, об этой книге. Как пришла идея написать ну, э, вот эту публицистику, документальную повесть, я бы сказал. Ну, да, сирийские заметки — это начало 2000 годов, когда в Сирии было все еще была мирная жизнь, и я тогда был одним из преподавателей арабского языка в гуманитарном институте. И поскольку у нас существовало и татарское арабское общество, и был уже центр Хадара, который возглавлял, возглавлял еменец Мухаммад. Который сегодня успешно который работает сегодня успешно. в Казанском федеральном да. университете. И вот он тогда У -у -у. занялся тем, что давал практику студентов, которые ехали в одну из стран. Вот. У -у -у. Летом мне посчастливилось побывать со студентами, которые обучаются арабскому языку в Сирии. И, конечно, было и в течение лета, вот трех месяцев, я наблюдал вот эту сирийскую жизнь. И было интересно увидеть воочию то, о чем писали и Марджани, и, и Беги, вот эту ближневосточную культуру. И, естественно, естественно, наверное, и вот эти сирийские заметки, почему так получилось, потому что и у татар этот жанр был известен, и, и Марджани писал о своих поездках, но он хадж, заметки хаджа, Фахреддин потом издал, и он писал то, как вот прошел тот или иной день, начиная от Казани и кончая потом приездом в Казань, в записки по хаджу. — В сирийских заметках? А — В созданы... сирийских я тоже пошел по Марджани угу. и тоже каждый день вот проснулся, мы со студентами пошли туда, мы посетили то-то, ну как вот. Вот этот жанр заимствовал у и хотел запечатлеть вот то время, э, те мысли, которые, те оценки этой культуры, которые тогда существовали, и таким образом появилась эта книга. И она, наверное, интересна с точки зрения того, что произошло в Сирии сейчас, потому что там, где мы были, этих городов, эти города многие были разрушены, такие uh -huh. как Алеппо. Мы, наверное, посетили все, что могли, наиболее известные, и, и, к сожалению, так случилось, что вот эта война, она вот разрушила то, что... Но осталось, как вот в моих записках, то, что было, то, что мы запечатлели, многие вещи остались. У вас в этих записках созданы очень яркие образы сирийцев, и, мне кажется, здесь вот при написание данной документальной полости на вас повлияло не только творчество Порнджани, но мне показалось и в некоторой степени и творчество великого русского писателя уже 20 века это шукшина я прав я даже не думал об этом мне вот так показалось я не думал я шукшин же он все-таки художественный он он, он он писатель я uh -huh. больше публицист Здесь разница Но вот есть. Но создание я... образов, они как-то вот Не претендуя на, uh -huh. на писательство, я на публицистику, это да, как публицист, да. Я под влиянием Маджани, конечно, писал. Uh -huh. И, по-моему, этот жанр, он нам присущ. И uh -huh. заметки, путевые заметки, начиная со средних веков. Но приятно то, что вот осталось запечатленной на бумаге то, что уже никогда не возвратится, это Пальмира. То, что мы видели, и то, что случилось после завоевания, разрушения, полнейшие Пальмиры. Я описывал памятники, как они выглядели тогда. Мы это, конечно, и снимали, и, да. и это, к сожалению, ушло в небытие. Айдар Нилович, к сожалению, время нашей передачи уже истекло, время прилетело очень незаметно. Огромное вам спасибо за очень интересную содержательную беседу. Я верю, что это наша с вами не последняя встреча. Нам есть еще много о чем поговорить и о джадидизме, о татарском либерализме, политической деятельности в начале 20 века, о вашей литературной деятельности. На этом, дорогие слушатели, телезрители, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. У нас сегодня в гостях был известный татарский арабист, востоковед, заведующий кафедрой, гуманитарных наук Казанского филиала Российской Академии правосудия, доктор философских наук, профессор Юзеев Айдар Нилович. До свидания. Спасибо за внимание. Было очень приятно.